Андрей Соколов, я народный артист России Мне очень приятно, что я сегодня вместе с вами Для меня литература имеет особое отношение Мне очень важно, как произносится слово Как, как оно слышится Какой смысл в нем заложен Как кодируемые слова а Сегодня я прочитаю пару четверостишей Которые, безусловно, знают все Я надеюсь, вы сможете их продолжить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 Снились милые черты. Продолжим. Сегодня, в преддверии празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и дня русского языка, о величии и могуществе которого знает каждый говорящий на нем, я хочу сказать о силе слова. Слово, создающее язык, это не только то, что делает нас отличными друг от друга, особенными, неповторимыми. Слово – это то, что нас соединяет создает нашу историю и культуру, вдохновляет на великие деяния. Сейчас я прочту вам первые строки любимого мною поэтического творения и надеюсь, что вы сможете узнать его и продолжить. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. С тех пор, как вечный судья, мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я страницу злобы и порока. Писал, Молчат гробницы, мумии и кости, Лишь слову жизнь дана, Из древней тьмы на мировом погосте Звучат лишь письмена. Не позволяй душе лениться, Чтоб воду в ступе не толочь, Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Узнал бы я, что так бывает, Опускался на дебют, Что строчки с кровью убивают, Нахлынут горлом. Октябрь уж наступил, Уж роща отряхает последние листы С ноги своих ветвей, Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, Жорча еще бежит за мельницей ручей, Но пруд уже застыл. Но не спросясь ее совета, Девицу повезли к венцу. И чтобы ее рассеять горе, Разумный муж уехал вскоре в свою деревню